Привет, друзья! Вы на канале Тойсоу. В этом видео мы будем шить вот такую мышь. Для шитья мы используем флиз. Цвет может быть любой. Эта мышь может стоять, опираясь на лапки и на хвостик. что-то она у меня стоять не хочет вот таким образом такая милая мышка давайте приступим для того чтобы сшить такую мышь нам потребуется флиз потребуются портновские ножницы потребуется ножницы зигзаг Желательно, чтобы они у вас были, но не обязательно. Потребуется наполнитель какой-нибудь любой, ротновские иголки. Потребуется какой-то еще декоративный материал для того, чтобы сделать сумочку для мышки. У меня вот такая тесьма. Джутовая тесьма, натуральный материал. Вам потребуется выкройка выкройку вы можете найти по ссылке в описании на нашем сайте итак давайте приступим первое что мы делаем складываем наш треск флиса пополам лицевой стороной внутрь далее раскладываем выкройку вот таким образом смотрим чтобы у нас хватило Место для припусков на швы, примерно пол сантиметра вокруг выкройки. Обратите внимание, что у нас здесь две руки, потому что нам потребуется 4 детали и два ушка, потому что тоже потребуется 4 детали ушка. И теперь мы аккуратненько обводим выкройку фломастером. Вот что у меня получилось после того, как я обвела все детали выкройки. Единственное, я перенесла ушки с этого угла вот сюда, потому что они маленькие, им вполне достаточно здесь места. Теперь я начинаю скалывать детали выкройки, потому что далее мы будем ее сшивать. И нам надо, чтобы детальки обе верхняя и нижняя плотно прилегали к друг другу, не расходились, не расползались. Поэтому скалываем таким образом, чтобы детальки друг другу плотно прилегали, не расходились. Делаем это со всеми деталями. Я сколола все детали. Обратите внимание, что я даже сколола ткань между детальками, чтобы она у меня не расползалась. Флис очень мягкий, и поэтому нам надо, чтобы все детальки были плотно совмещены друг с другом. Обратите внимание, что мы пока не вырезаем выкройку. Сначала мы должны шить, проложить шов именно по, по линии выкройки. Вот этим линиям которые мы нарисовали но при этом мы должны оставить отверстие для набивки игрушки мы не сшиваем вот эту треугольную выточку. здесь мы не сшиваем мы не сшиваем основание ушек я вот отмечу дополнительными отметками пунктирную линию там где мы не сшиваем здесь здесь здесь здесь линия поверху ножек оставим отверстие где-нибудь вот здесь у ручек и вот здесь хвостик основание хвостика тоже не сшиваем сшивать можно на руках или на машинке как вам удобно Итак, друзья, продолжаем работу над нашим машонком. Посмотрим, что получилось у нас на этом этапе. Вы можете видеть, что я прошила все детали. Где-то я прошила на машине, где-то я прошила на руках вот эти вот сложные изгибы, чтобы получилось все аккуратненько, я прошила на руках. Я оставила незашитыми отверстия на каждой детали для выворачивания и последующего набивания игрушки. Посмотрите на туловище, я оставила вот такой большой отрезок незашитым, потому что вот эту выточку мы должны будем стачать. И если бы мы начали вот сшивать здесь и закончили здесь, у нас в результате не осталось бы отверстия для выворачивания и наполнения. Теперь я беру ножницы зигзаг. И вырезаю каждую детальку, оставляя припуск на швы примерно пол сантиметра. Не спешим, делаем это максимально аккуратно. Вот таким образом. Места, где мы с вами не зашивали, в этих местах оставляйте немножко больше на припуск, потому что здесь потребуется впоследствии подшивать детальку. Вот я вырезала лапку. и продолжаю работу все детали вырезаны теперь я хочу перенести вот эту вытачку на вторую деталь таким образом я вкалываю портновскую булавку в уголочке Вот так и на обратной стороне я получившиеся точки соединяю. перенесена теперь можно приступить к выворачиванию деталей воспользуемся деревянной палочкой Маленькая ушка. Вот деревянная палочка нам помогает. Расправляем шов изнутри. Вот одно ушка. Готово, продолжаем выворачивать все детальки. Я вывернула все мелкие детальки, прежде чем выворачивать туловище, я сточаю сошью вот эту выточку. Аккуратно совмещаю уголочки и швом вперед иголку зашиваю выточку на одной детальке и на второй. Так, и закрепляем нитку. Так, вот у нас таким образом должна получиться зашитая выточка. Следующий шаг: нам надо набить руки, туловище, хвост и ноги синтепухом. Ушки набивать не надо. Чтобы набить такие мелкие детали, помогаем себе деревянной палочкой. Да, кстати, если у вас вызовет трудности выворачивания мелких деталей, например, хвостика и ручек, то можно обрезать немножко больше припуски на швы, и это должно помочь одна ручка у меня готова думаю достаточно вот ручка приобрела форму теперь набью ножки обратите внимание что Ножки, туловище и хвостик надо набить очень плотно. Наша мышь будет стоять на ножках опираясь на хвостик. Поэтому набиваем эти детали очень-очень плотно. Ножка должна быть получиться тверденькой. Все детали набиты. Вот так выглядит туловище, так оно выглядит снизу. Теперь нам надо зашить отверстие в ручках. Зашивать будем потайным швом. Все аккуратненько заправляем. Внутри лапки все заправляем вот таким образом. Так сужу Делаем это аккуратно, чтобы ничего тут у нас не торчало. Так вот получается готовая ручка. Или вернее верхняя лапка. Нитку крепко закрепляем, вот одна и вторая лапки. Также зашиваем ушко, ушко мы не наполняли, оно должно быть мягким, припусков на швы вот так вот обрезаем уголочки, вот так, так. и с другой стороны вот так вот обрезаем Заправляем припуски на швы внутрь. Ушки должны быть примерно одинаковые, ничего страшного, если одно ушко будет больше, другое меньше, в природе все бывает, вот так примерно одинаковые ушки у меня получаются, это ушко у меня уже готово, зашито. Сейчас я зашью это ушко следующий этап наверное наиболее сложный нам надо пришить ножки к туловищу, причем пришить так чтобы они были ровными и их никак не закручивала чтобы мышь могла стоять последствия как это сделать как добиться вот, чтобы все было ровно и правильно давайте я сниму портновские иголки и покажу вам весь процесс во-первых вот эти все соединительные швы и выточки должны быть прошиты до конца вот таким образом и само туловище оно должно вот так сходиться к низу Лишний синтепон из ножек выбираем. То есть, убираем. то есть синтепон должен быть только в самих лапках. Вот здесь его не должно быть. Теперь портновскими булавками прикрепим ножки к туловищу. Таким образом, чтобы вот эта вот линия, Переднего шва совпадала с линией между лапок мышки. Сзади то же самое, вот эта линия шва должна совпадать с линией между ножек мышки. Шов боковой у лапок должен совпадать вот с этой точкой, где у нас заканчивается ну, примерно заканчивается выточка и с другого бока то же самое шов должен совпадать с линией вытачки попробуем все прикрепить загибаем слегка подгиб на шов прикладываем к туловищу Закрепляем портновской булавкой и то же самое делаем сзади. Проверяем, все ли правильно мы сделали. Так теперь закрепим ножки с боков. При этом слегка натягиваем вот эту часть ножек. и с другой стороны вот получилось довольно аккуратно все если у вас первого раза не получится Попробуйте еще раз. Теперь нам надо аккуратненько по тайным швам пришить ножки к туловищу. Узелочек всегда прячем внутрь. пришиты к туловищу вот так у меня получилось я надеюсь моя мышка будет стоять теперь давайте отметим где у нас будут глазки чтобы сделать это правильно давайте подготовим выкройку вот так вот дырочку глазики сделаем иголочкой Далее прикладываем выкройку к туловищу и фломастером отмечаем место глазика прямо на игрушке. И с другой стороны делаем то же самое. Прикладываем выкройку. и отмечаем место глазика ну, вот так глазики мы вышьем теперь давайте пришьем ушки для этого надо Сначала наметить места, где у нас будут ну, ушки, где они должны быть, ну, наверное, вот так вот, я думаю, что вот моей мышки ушки должны быть вот здесь, вот так вот, я сделаю пометку. этой линии я буду пришивать ушко и с другой стороны симметрично делаю такую же линию. Беру иголку с ниткой, беру первое ушко и сейчас его буду пришивать с потайным швом. Видите, я пришиваю ушко с обеих сторон, так ну что же, ушко? Вполне, вполне прилично. Закрепляем нитку и обрезаем. Точно так же пришиваем второе ушко. Когда ушки пришиты, намечаем места, где у нас Будут располагаться верхние лапки. Оно, я думаю, вот примерно так. Делаем себе отметочки для ориентира. И пришиваем лапки. Более толстый, толстая часть это верхняя часть лапки, ее именно и присуваем к туловищу. Я делаю это также потайным швом хотя можно пришить лапку и прямо вот поверх Поведусь еще раз для прочности, чтобы лапка держалась крепко. Нитку закрепляем и обрезаем. Теперь, когда лапки и ушки на месте, я буду вышивать мордочку. И только после этого я буду пришивать хвостик. Вот на самой выступающей части должен быть носик. Обратите внимание, что узелок я делать не буду. По сути носик это треугольничек, широкая часть которого находится сверху, а узкая внизу. Соответственно мы такими стежками, которые постепенно уменьшаются в длину, вышиваем носик. сделаю еще два штрижка наверное вот таким образом. получился аккуратный носик теперь выводим иглу первому глазику И вышиваем глазик. Выводим иглу ко второму глазику. И точно так же вышиваем второй глазик. Когда глазики готовы, приступаем к хвостику. Помечаем место, где мы будем пришивать хвостик. Его надо пришить таким образом, чтобы мышка стояла. Именно на хвостик она должна опираться. Я думаю, вот так. Так, еще раз. Включаю это место уголочки припусков. Я обрежу. Припуски я заправлю внутрь. мне немножко не нравится как у меня тут получается я думаю что слишком много припусков у меня сейчас я лишнее отрежу так и еще раз подрежу уголочки Аккуратно заправляю припуски внутрь. Вот так получилось лучше. Шойным швом буду пришивать хвостик. Не очень удобно это делать будет, но мы будем стараться. Для прочности я прошлась по кругу два раза. Хвостик пришит крепко. Давайте проверим, будет ли моя мышь стоять. О, отлично, она стоит. Так, ну-ка мышь ты вот раз хотела стоять ну что ж мышь стоит замечательно для моей мыши я решила сделать сумочку в кости у меня вот такая джутовая тесьма я отрезала два кусочка длиной 7 сантиметров Ширина моей тесьмы 5 сантиметров. Теперь я с одной стороны каждого кусочка делаю вот такую бахрому. Как ее сделать? Просто выдергиваю ниточки. Вот таким образом получается бахрома. Бахрома должна быть одинаковой длины у каждого кусочка. Вот так. Немножко подровняю. Сама будет снизу сумочки. Сверху мы должны подогнуть оба кусочка вот таким образом. Здесь можно прошить декоративными стежками. Я воспользуюсь клеевым пистолетом. Нашу клей с внутренней стороны и приклеиваю, и вторую деталь. нам надо отмерить длину ручки для сумки сумка будет через плечо ручка у меня будет из джутового такая джутовая нить Вот так. Так, я думаю, будет нормально. Отрезаем лишнее и приклеиваем. теперь склеим обе детали сумки наносим клей по периметру части сумочку склеивать не надо. Так. Клей у меня тянется. Вот что получилось. Аккуратненькая сумочка в эко-стиле так это будет выглядеть так. ну что ж в общем-то наша мышка готова вот она такая С сумочкой выкостили очень милая мышка получилась я решила, что моей мышке не хватает цвета, и связала ей такой вот шарфик небольшой из махеровой нити, очень тоненькой. Я взяла спицы номер 4,5 и связала ей шарфик, но вот даже, видите, я не закрывала петли в последнем ряду для декоративности. Такая мышь получилась. Я вам покажу ее со всех сторон. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на наш канал. До встречи.